Где брать бесплатные домены в неограниченном количестве? Я думаю, если вы задались этим вопросом, то скорее всего вас интересует технология, с помощью которой можно собирать либо парсить доменные имена для дальнейшего их использования в e-mail рассылке либо в каких-либо других целях. Итак, я сейчас покажу вам, как с помощью программы XDomains можно собирать неограниченное количество доменных имен для дальнейшего их использования. Сейчас вы видите уже результат завершения работы программы X-Domains буквально за 15 минут напарсил себе 101 домен, который я сейчас могу свободно использовать в своих целях. Каждый из доменов я могу прикрепить к своему серверу, либо хостингу, к которому относятся данные домены, и использовать их в любом направлении, в том числе и в email-рассылке. Заметьте, что здесь есть даже домены с хорошим тицей PR, что хорошо сказывается на доставляемости писем, если мы будем использовать эти домены для email-рассылки. Но перед тем, как мы запустим парсинг доменов с помощью программы, я вас хочу ввести в курс дела, чтобы вы понимали, по какой логике работает данная программа. А логика здесь следующая. Вообще существует большое количество регистраторов доменов, то есть это сервисы, на которых можно зарегистрировать себе домен стоимостью от 80-90 рублей до 100-150 рублей. Reg.ru, r01, nick.ru – это одни из самых, наверное, крупнейших сервисов, где можно зарегистрировать себе домены. И также очень важным моментом здесь является то, что домен покупается на один год. Домен нельзя купить на один месяц, да, либо на полгода. Он покупается на один год. В дальнейшем, для того, чтобы использовать эти домены, которые мы покупаем на регистраторе доменов, нам необходимо их делегировать на хостинг или сервер. Если мы хотим установить на нашем домене сайт, то нам необходимо с регистратора перенести наш домен на хостинг или сервер, который, как правило, используют функцию ежемесячной оплаты. То есть, есть, конечно, возможность оплаты на год или более, но большинство людей использует именно удобный ежемесячный алгоритм оплаты данных услуг. И вот как раз-таки разницу в этих способах оплаты мы и будем использовать для парсинга доменов. Давайте чуть поглубже копнем и посмотрим, какая алгоритмика работает. Вообще, когда вы регистрируете домен, у вашего сервиса, допустим, это будет R01, есть свои стандартные NS-сервера. NS-сервера определяют, где находится DNS-зона домена. DNS-зона необходима для того, чтобы управлять вашим доменом. То есть там прописываются все необходимые записи типа A, MX, TXT и CNAME. Их на самом деле намного больше, это всего лишь самые основные. С помощью этих типов записей прописываются такие важные записи, как SPF, DKM и DMARC. Если вам это сейчас ни о чем не говорит, то мы в дальнейших наших видеоуроках просто будем показывать, что, для чего и куда. Сейчас же я вам просто хочу рассказать основу работы с DNS-зоной, для того чтобы вы понимали для чего она нужна. А нужна она для управления нашим доменом. То есть записи типа А отвечает какому серверу, то есть к какому IP-адресу привязывается наш домен. Как раз вот эта запись типа А будет определять, что будет отображаться при переходе в обычном браузере по нашему домену, который мы регистрируем на сервисе регистратора. Если домен у нас с помощью DNS зоны привязан к хостингу или серверу, то будет отображаться то содержимое которые находятся у нас на хостинге или сервере. Но с этим более подробно мы разберемся, когда перейдем к практике. Также у хостинга и сервера тоже есть своя NS-зона. Для чего она нужна? Для того, чтобы было удобно и легко управлять DNS-зоной нашего домена сразу с сервера или хостинга, который вы используете для управления вашим сайтом. Итак, существует два способа передачи делегирования вашего домена, сервиса регистратора, на сервис хостинга, либо сервера. Да? Первый способ это перенести его с помощью NS-записей, то есть мы стандартные NS-записи на сервере регистратора меняем на NS-записи того сервиса, к которому мы хотим делегировать нашу DNS-зону. То есть если мы в настройках прописываем NS-сервера нашего хостинга или сервера, в данном случае это может быть FirstVDS, один из самых крупнейших хостинг-провайдеров, да, GINA, HOSTLAND и тому подобное. Если мы прописываем их NS-сервера в настройках сервера, то тогда наш домен, то есть его DNS-зона, сам домен остается здесь, но его DNS-зона для управления переносится на наш сервис. Ну а второй способ это использовать NS сервера регистратора и просто в DNS зоне прописать все необходимые записи. Например, мы прописываем записи типа А, в которых указан IP адрес нашего сервера, который мы купили допустим на First VDS. И точно так же наш домен будет пинговаться на тот IP, который у нас находится вот на этом сервисе. Но для нас второй способ не столько интересен, нас интересует именно вот этот вот первый способ. И как раз таки этот момент мы будем использовать для парсинга доменов. Каким образом это происходит? Человек зарегистрировал домен на сервисе reg.ru Изначально были вот эти вот NS-сервера Затем для того, чтобы использовать этот домен, он зарегистрировал себе хостинг на сервисе First FirstVDS, допустим Здесь используются его NS-сервера Он эти NS-сервера прописал на сервисе регистратора, то есть делегировал домен на сервис регистратора с помощью этих NS-серверов Затем по какой-либо причине человек перестал оплачивать хостинг или сервер, так как у него ежемесячная оплата. И этот хостинг, как правило, блокируется и аннулируется, но домен остается на этих NS-серверах. И если я зарегистрирую сервис на этом же самом хостинге, либо сервере, и затем используя эти NS-сервера, Возьму этот домен и прикреплю его к себе, то я смогу его использовать, пока не закончится срок его действия на регистраторе доменов. Вот этот момент как раз мы и будем использовать с помощью нашей программы. Второй способ здесь не годится, поскольку в этом случае он привязывается только к одному IP-адресу через DNS-зону, которую мы не можем редактировать на сервисе регистратора. К ней у нас доступа, к сожалению, нет. Но сейчас давайте разберем работу парсера доменов программы xDomains. Итак, работает она следующим образом. Программа ищет, какие домены у нас делегированы на DNS-сервера, того или иного сервиса затем она отслеживает какие домены сейчас не используются то есть какие делегированные но dns-зона на них не создана затем она их полностью фильтрует удаляет все лишние домены оставляет только те домены которые мы можем использовать мы с вами с помощью этой программы отслеживаем эти домены затем регистрируем сервер либо хостинг на том или ином сервисе и переносим туда наши домены то есть просто добавляем их через админ панель Затем, уже когда у нас все домены добавлены, вот здесь вот мы можем редактировать их DNS-зону. И вот здесь вот мы используем вот этот вот второй способ редактирования DNS-зоны. То есть мы просто прописываем там записи, с помощью которых мы можем привязать наш домен к любому другому сервису или хостингу. То есть полностью перекрепить его на любой другой сервис, который даже не относится к изначальному сервису, где мы регистрировали хостинг или сервер. И вот таким вот образом мы можем нарегистрировать большое количество доменных имен, которые не используются владельцам этих доменов, и можем перекрепить их на любой другой сервер или хостинг. А сейчас давайте разберем на практике, как это работает. Вот наша программа xDomains. Для начала мы создадим новый список, то есть очистим все предыдущие данные, и затем определимся, где мы будем регистрировать наши домены, то есть с какого сервиса мы их будем брать. Это может быть сервис, который предлагает услуги хостинга. Это может быть сервис, который предлагает услуги продажи серверов, либо то и другое вместе взятых. Как правило, это очень легко и просто можно осуществить на сервисах, которые предлагают даже бесплатный лимит, бесплатный тестовый период. Поэтому вы можете использовать абсолютно любой хостинг. Как правило, на каждом хостинге есть возможность редактирования DNS-зоны. Но также есть нюансы, которые стоит всегда учитывать. Допустим, Reg.ru, на котором мы сейчас будем парсить бесплатные домены, он предлагает возможность регистрации доменов. То есть, по сути дела, изначально это регистратор домен сейчас же он предлагает помимо доменов зарегистрировать хостинг и помогает зарегистрировать сервер мы же сейчас будем на нем регистрировать именно сервер потому что хостинг на Reg.ru он находится на тех же ns серверах что и сам регистратор то есть ns1.reg.ru это нам не подходит поскольку эту dns зону мы не сможем редактировать мы ее не сможем перенести мы уже пробовали поэтому можете не пытаться но если вы парсите на каком-либо другом хостинг который не является регистратором, то его можно использовать для парсинга доменов. Поэтому смело сейчас идем в регру, регистрируемся, проходим короткую регистрацию, после чего вам на почту придет письмо, где будет указан логин и пароль для входа, но так как я регистрацию уже прошел, я просто авторизируюсь под своим логином и паролем. Панель управления в Регру находится вот здесь, вот в самом верху, вот эта синяя полоска. Но нас в первую очередь интересует вот эта вкладка «Все услуги». Здесь вы можете найти домены, хостинг и серверы. Как раз таки вот здесь мы и будем ее использовать. Конструкторы сайтов и все услуги, которые предлагает сервис Регру. Переходим во вкладку «Хостинг и серверы». Здесь я бы выделил три основных услуги. Это предоставление хостинга на Linux и на Windows предоставление ВПС серверов на UPNVZ, Xiaomi Windows и также возможности аренды серверов для профессионалов. Я рекомендую использовать именно серверы VPS на OpenWZ, они лучше всего подходят для работы с рассылками и в принципе это самый дешевый вариант, поскольку хостинг на сервисе REGRU мы не можем использовать. Хостинг здесь достаточно дешевый, 99 рублей в месяц, но если вы будете оплачивать ежемесячно, то это будет вам обходиться где-то 124 рубля. VPS сервер здесь обойдется где-то в 278 рублей в месяц, если оплачивать будете ежемесячно ежемесячно, опять же. Но Здесь есть еще одни такие моменты, если мы не будем покупать допустим на SSD дисках, а будем покупать сервер, который находится на обычных дисках, то это выйдет где-то нам ежемесячно 200 рублей. То есть 200 рублей в месяц оплата вот этого хостинга нам обойдется для того, чтобы на нем мы могли регистрировать неограниченное количество доменов. Но также есть еще одна услуга, это аренда физических серверов, я ее не рекомендую использовать, это очень дорогая услуга, которая стоит 6-10 тысяч в месяц. Это отдельный компьютер. Нам же нужен выделенный сервер для того, чтобы на нем мы могли просто делегировать и содержать домены. Нам не нужно здесь большое количество памяти, либо большая его устойчивость. Для этого выбирайте именно вот этот вот на OpenWZ системе сервер. HVPS 1, да, то есть 20 гигабайт памяти, 256 мегабайт оперативки, 160 рублей в месяц при оплате на год и 200 рублей ежемесячно, если мы будем оплачивать ежемесячно. Все сохраняем точно так же. Перейти сюда, напомню, можно из вкладки «Все услуги», «Хостинг и серверы», «Серверы на OpenWZ». Открываем, регистрируем. При оплате сервера, давайте разберем, какие моменты здесь обязательно нужно учитывать. Сразу же на первом этапе выбора сервера здесь устанавливается максимальный срок аренды. Вы выбираете здесь один месяц, иначе вам выставят счет на 5000 с лишним. Выбираете один месяц. В названии услуги я рекомендую сразу же использовать домен, для того чтобы у вас не было затем проблем с записью RDNS с обратной зоной. Я сейчас вставляю сюда домен, который зарегистрирован на NS-серверах сервиса. То есть, если вы досмотрите этот видеоролик до конца, сначала спарсите домены, а затем уже будете использовать домены для регистрации на сервисе REGRU. Будете использовать именно тот домен, который вы, в принципе, можете уже спарсить. Затем в, в поле «Основной домен» вводите, опять же, название вашего домена. Дистрибьютив операционной системы, выбираем CentOS 686. 64 то есть э, рекомендуемый э, именно этот формат не цента 7 не цента 5 именно цента 6 x 86 64 затем нажимаете продолжить и отключаете все возможные панели То есть если будет стоять галочка Установить панель управления сервером ASP менеджер Либо еще какие-то другие панели ASP менеджер Lite и тому подобное Нам здесь очень важно все отключить Нам нужен в дальнейшем этот сервер Для того, чтобы на нем установить можно было PMTA Поэтому изначально смотрите Чтобы на сервере не было установлено Какой-либо дополнительной панели То есть дополнительных функций Вообще здесь никаких не включаете Если они у вас были включены по умолчанию то снимаете затем дополнительных данных выбираете на имя физического лица заполняете все необходимые данные здесь можно использовать в принципе фейковые аккаунты так как вы восстанавливать его точно не будете и затем данные для оплаты будут направлены в вашу корзину корзина находится вот здесь вот в самом верху либо вы можете сразу нажать перейти к оплате и оплатить удобным для вас способом то есть визой яндекс деньгами webmoney любым удобным способом оплачиваете и после того как вы произведете оплату я сейчас этого делаю не буду поскольку у меня он уже куплен вам придет на почту письмо со всеми данными для доступа к данному серверу и в принципе на любом сервисе который предоставляет сервера в аренду vps или vds всегда одни и те же данные для доступа к этому сервису это как правило ip адрес на котором находится ваш сервер также логин и пароль логин всегда используется root по умолчанию владелец и пароль вот в таком вот формате также здесь будут данные DNS-зоны, то есть NS-сервера, на которые необходимо будет делегировать ваш домен, ну, как правило, если вы его покупаете самостоятельно. Но вот эти вот NS-сервера мы будем использовать для парсинга доменов. И также здесь есть DNS-панель. DNS-панель – при переходе, просто при клике вот на эту надпись доступ к DNS» откроется вот такой вот DNS-менеджер. Но сначала вам необходимо будет в него войти, используя логин и пароль, который точно также здесь присутствует. И после входа у вас вот такая вот упрощенная панель ASP-менеджера, где будут находиться ваши будущие домены. То есть сюда мы их будем добавлять и делегировать в дальнейшем. То есть здесь вот мы можем как раз-таки редактировать нашу DNS-зону. Вот здесь находятся все записи типа А txt и тому подобные записи, о которых мы и говорили чуть ранее, когда проходили теорию. Итак, для того, чтобы начать парсить домены, нам необходима вот эта вот запись DNS. То есть нам для парсинга достаточно только одной записи. Переходим к управлению xdomains, находим вкладку «Фильтр списка доменов», открываем ее, вставляем в поле «DNS», Нашу запись. Если вы используете другой сервис, то вы используете, соответственно, другую DNS-запись. Затем необходимо будет определиться со сроками, с какого числа был куплен этот домен, то есть с какого по какое число, и с какое по какое число данный домен оплачен. Именно по этим критериям будут и выбираться домены. То есть Здесь вы выбираете уже так, как вам будет удобнее. В первом случае, с какого по какой зарегистрирован, я рекомендую здесь ставить широкий диапазон, где-то около полугода, может быть даже год. Можно, в принципе, и больше, но программа будет дольше работать, соответственно. Здесь, допустим, я ставлю с 1 мая 2016 года, просто выбираю мая 2016, ставлю первое число. 1 ноября так как сегодня 1 ноября 2016 года то есть здесь дата не позже сегодняшнего дня потому что нету смысла искать домены которые еще не зарегистрированы и э, с какого по какое число оплачен так как NS сервера хостинга regru имеют очень большую популярность то есть на них большое количество доменов зарегистрировано здесь я рекомендую ставить очень узкий промежуток времени там две-три недели максимум месяц но давайте посмотрим э, где-нибудь на октябрь 2017 года и также ставьте здесь э, дату которая будет в следующем году для того чтобы вы могли использовать эти домены хотя бы там полгода год чтобы они не закончились у вас через месяц иногда просто бывают такие моменты когда настраиваешь сервер а домен заканчивается через месяц Ну и какой как бы в этом особый смысл если вы настроили и у вас допустим уже запущена рассылка также здесь выбираю, допустим, октябрь, но уже 31 число, с 1 по 31 октября. Администратор содержит, то есть здесь можно написать, допустим, reg.ru, и у нас будет поиск вестись только по тем доменам, которые зарегистрированы на reg.ru. Но это не обязательно делать абсолютно. Домен содержит, здесь точно так же можете установить те символы, либо буквы, либо словосочетания, которые вы бы хотели видеть в ваших будущих доменах. Но это очень сильно снижает, опять же, количество найденных доменов и pr Если вы еще не знаете, что такое Тиц и PR, немножко введу в курс дела. Тиц это рейтинг доверия от системы Яндекс, а PR рейтинг доверия от системы Google. Как правило, хорошие Тиц и пиар имеют домены, на которых ранее были сайты, которые очень хорошо индексировались в Яндексе и в Гугле. То есть в зависимости от того, какой рейтинг, тем выше было доверие от данных поисковых систем. Это, кстати, очень хорошо сказывается на доставляемости писем, поскольку, как правило, с этих доменов уже запускалась email-рассылка. Но более глубоко сейчас об этом говорить не будем, просто сохраним изначальные данные для того, чтобы посмотреть, сколько доменов у нас система найдет. Сохраняем обязательно фильтр поиска доменов. Здесь ставим галочку «Только свободные домены», чтобы был поиск. Затем э, в «Настройки» заходим. Здесь можно сразу установить э, настройки DNS-панели. В данном случае это ASP э, Manager панель. Ссылку, на которую вы можете получить, опять же вернемся к нашему письму, просто перейдя по ссылке доступа к DNS», у вас откроется ссылка на э, панель, где у вас находится ваша DNS-зона. И соответственно логин и пароль, который здесь к ней прилагается. Сюда его вставляем логин и пароль. Все, обязательно тестируйте соединение, чтобы проверить, все ли вы ввели правильно. Если окей, то все отлично. Нажимаем ОК. Сразу мы добавляем эти данные для того, чтобы прямо из окна программы можно было очень быстро делегировать наш домен в нашу панель управления DNS-менеджером. Кстати, вот эта вот панель DNS менеджер она далеко не во всех сервисах присутствует, поскольку мы сейчас используем сервер, да, и для того, чтобы управлять доменом, на этом сервере нужна дополнительная панель, панель в данном случае SP менеджер Если же вы будете парсить домены с хостинга, например, то вам необходимо будет вручную вносить все необходимые записи для работы с доменом. Также здесь есть очень полезная функция AntiGate, так как у нас при работе системы будет возникать капча, можно сюда ввести ключ на сайте anticapcha.com, который будет использоваться для разгадывания капча, которая будет появляться при работе программы. Перейти на сайт можно, кликнув на ссылку anti-captcha.com, у вас откроется вот этот вот сайт, это я уже зарегистрировался, зашел в него. Сюда необходимо будет пополнить баланс, как правило одного-двух долларов вам хватит на несколько лет работы. Затем берете вот этот вот ключ с главной странички, да, то есть скопировать ключ и вставляете его в нашу программу. Все, затем нажимаете ОК. После чего можно уже запускать наш поиск. Появляется вот такая картинка, программа сама используя ключ ее распознает, отправляет самокод, то есть дополнительно здесь вводить ничего не нужно. Изначально может появиться окно использовать ключ AT-GATE, который установлен в на настройках программы. Затем у нас собираются домены, учитывая тот диапазон дат, который мы внесли в фильтре поиска доменов. В данном случае у нас найдено было 564 домена, и после чего происходит проверка доменов на отклик. То есть как раз проверяется, делегированы ли наши домены на NS-сервера, и затем просто происходит проверка, прикреплены ли данные домены к какому-либо сервису на этих NS-серверах потом лишние домены фильтруются, и в списке у нас будут только те домены, которые мы можем использовать, то есть прикреплять к своему серверу. И вот буквально 5 минут работы программы, и все наши домены находятся в списке. Всего у нас получилось 48 доменов, которые можно использовать. Также, чтобы было легче определить, какие домены лучше всего использовать, какие нет, можно перейти в список доменов, заполнить и отсеять по TITS и PR. То есть сейчас с помощью этой функции мы определим Тиц и pr каждого из доменов и а, затем уже можно нажав на кнопку Тиц и pr их будет отфильтровать но а, в данном случае у нас а, просто все домены не имеют а, Тиц и pr поскольку мы задали небольшой диапазон для поиска и все они имеют kids а, и pr 00 То есть а, если у вас будут домены которые будут иметь а, Тиц 10, 50 60 то они будут отображаться вот здесь вот в самом верху при нажатии два раза вот на эту вот кнопку tcpr в самом верху затем чтобы привязать наш домен к dns панели которые мы вносили в настройках нажимаем на него два раза видите здесь есть вкладка привязать и нажимаем на ASP панель здесь выбираем тип нашей установленной панели у нас используется dns менеджер в данном случае все нажимаем на его иконку и у нас автоматически наш домен привязывается к нашей панели то есть его не нужно дополнительно вносить либо вы можете сделать это в принципе вручную то есть берем допустим второй домен выделяем его копируем переходим в нашу панель dns панель переходим во вкладку доменные имена здесь нажимаем создать вставляем доменное имя выбираем ip адрес Сервера DNS имен, в данном случае они у нас здесь автоматически устанавливаются, почтовые сервисы MailMail, -mail, и наш домен уже появляется в списке. Сейчас можно редактировать его DNS-зону. По умолчанию здесь устанавливаются записи, которые привязываются к серверу. Так как мы приобрели на сервисе Reagro сервер, сейчас перейдем во вкладку «Хостинг и серверы» и перейдем в «Мои услуги», для того чтобы посмотреть, где у нас находится наш сервер, который мы зарегистрировали. Вот здесь вот он находится, сервер такой-то, такой-то. Но так как у нас сервер не имеет определенной панели управления, мы не привязывали к нему ни ASP менеджер панель, ни какую-либо другую панель. Нам нужен чистый сервер, для того чтобы потом можно было этот сервер использовать для рассылки, установить на нем, например, PM опять же с помощью программы x-servers но нашу панель dns панель до да, dns панель здесь можно редактировать и изменять любую из записей то есть мы можем изменив записи типа а можем привязать его к любому другому серверу то есть вы покупаете сервер на каком-либо стороннем сервере затем переходите в панель управления sp-менеджер просто здесь меняете IP адрес да то есть меняете IP адреса и все данные которые нужны для настройки сервера, и он у вас автоматически будет делегирован на другой сервер. Сейчас он у нас по умолчанию привязан к тому серверу, который мы изначально здесь купили и к которому относится панель управления DNS-менеджером. Но более подробно о том, как настраивать сервер, мы поговорим в следующем нашем обучающем видеоуроке по установке PowerMTA с помощью программы X-Servers. Ну и резюмируя все вышесказанное, хочется отметить, что программа xDomains является самой лучшей программой по парсингу доменов в неограниченном количестве. А учитывая ее стоимость, на данный момент всего лишь 1000 рублей, вы можете сэкономить огромное количество денег на покупки доменов, в том числе и для email рассылки. Но по поводу текущей стоимости программы советую обратиться в службу технической поддержки или на сайте, ссылку на который сможете найти под данным видеороликом. So <laughs>